Если вам по душе овощные блюда, то вы скорее всего постоянно в поиске разнообразия. Как раз хочу на заметку предложить вам потрясающую идею, как приготовить фаршированные перцы без мяса. Попробуйте. Это блюдо полезное, очень яркое и нереально вкусное. Основой будет цветная капуста. А уже к ней можно добавлять любые специи, зелень, бобовые. Перед подачей можно дополнить блюдо свежим авокадо и любимым соусом, например, Невозможно пройти мимо, тем более, что рецепт совсем несложный. запоминайте и повторите на своей кухне. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Цветную капусту вымойте, обсушите, натрите соцветия на терке или измельчите в блендере, выложите на чистое полотенце и тщательно отожмите, чтобы убрать лишнюю влагу, выложите на сковороду, Добавьте немного масла. Обжарьте капусту минут 5 до мягкости. По желанию добавьте лук, чеснок и зелень. В конце посолите и поперчите по вкусу. 2. К остывшей капусте добавьте консервированную фасоль, сальсу, специи по вкусу. Тщательно все перемешайте. Добавьте немного сока лайма. Все, начинка готова. 3. Перцы вымойте, очистите, обсушите, разложите начинку, отправьте перцы в жаропрочную форму, накройте фольгой, запекайте минут 20-25 при температуре 180 градусов, после снимите фольгу, температуру увеличьте до 200 градусов и запекайте еще минут 15-20 до румяности и полной готовности. 4. Перед подачей дополните ломтиками авокадо, присыпьте зеленью, сбрызните соком лайма, вот такие классные фаршированные перцы без мяса. Жду ваших лайков и комментариев. Подписавшимся, больше вкусностей. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Цветная капуста, 1 штука. Оливковое масло, 1 столовая ложка. Чеснок, 2-3 зубчиков. Луковица, 1-2 штук. Соль и перец, по вкусу. Сладкий перец. 4 штуки, консервированная фасоль, 400 грамм, сок лайма, специи, сальса, по вкусу, авокадо и зелень, по вкусу, количество порций, 4. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Надеюсь на скорую встречу на канале.